Человеческое тело – это сложный комплекс. Несколько механизмов, работающих вместе, поддерживают ваше здоровье и форму. А это значит, что необходим многофункциональный подход для целенаправленного и правильного сжигания жира. Когда мы едим, наши жировые клетки естественным путем производят гормон лептин. У лептина есть две важные роли в нашем теле. Во-первых, он сообщает мозгу, что вы сыты. Во-вторых, сообщает мозгу, когда нужно начинать использовать жировые клетки, как источник энергии. С возрастом наши клетки начинают вырабатывать С-реактивный белок, который вызывает воспаление в организме. После его выработки С-реактивный белок сливается с молекулами лептина. Воспаляется, как и большой белок, закрывающий крошечный проход, не пускающий лептин к клеткам мозга. Так зарождается начало порочного круга. Вы больше не распознаете, когда вы голодны, а когда уже насытились, что может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. Система ZenBody работает в унисон с вашим организмом, снижая производство цереактивного белка и позволяя лептину достигнуть мозга. Чтобы вы могли грамотно регулировать свой аппетит, ZenBody также уменьшает выработку фермента G3PD, который преобразует сахар в крови в жир. Замедляя производство G3PD, Zen Body помогает держать ваше тело в форме. Он нацелен на три основных аспекта – достижение стройности, обуздание аппетита, потерю сантиметров и поддержание тела в тонусе. Zen Body является идеальным дополнением к омолаживающей системе, разработанной GNS. Этот продукт создан для восстановления гармонии в функционировании вашего тела. Ученые доказали, что если не устранить недостаток и нечувствительность к лептину, никакие диеты и интенсивные физические упражнения не принесут желаемого результата, так как организм не может использовать жир, а использует сахар и белки для энергетических целей. Zen Body поможет худеть безопасно.